С презервативом или без? С. Почему? Ну, потому что это личная гигиена, безопасность и все такое. А вообще разница как тактильно ощущается? Ну, тактильно, да, ощущается. А как лучше? Без.